Что такое магия хаоса и магия воды? Какими качествами должно обладать сознание человека, практикующий такой вид магии? Магия хаоса вообще человеку, как структурированному сознанию, очень сложно дается. Хаос это абсолютная бесформенность. То есть, чтобы практиковать хаос, надо научиться становиться бесформенным. Что это такое? То есть, пройти через все уровни а, отречения от самого себя, пройти через смерть, потерять личность, пройти через свободу, потерять иллюзии, пройти через хаос, потерять форму. Тот, кто проходит через первооснову хаоса, тот, кто погружается в этот вид магии, а, даже имени своего обычно вспомнить не может, потому что это Сила, которая стирает все, то есть дефрагментация диска сразу. Маги хаоса могут себе позволить растворяться и восстанавливаться себя. У них есть такой навык. Традиция, которая давала бы такие знания, человечеству не принадлежит. не принадлежит. Потому что у человека нет инструментов, как с полностью стертой памятью опять себя воссоздавать, то есть подгружать ее себе обратно. Но можно учиться магии воды. Это работать со стихией воды, как с основополагающей, делать из этой стихии все. Это, этот навык есть, это навык, который в большей степени колдовской. И обязательно потребует от вас колдовской практики. То есть здесь обязательное условие, вода не стоит, вода действует, когда вода движется, когда вода стоит, она пахнет. И здесь обязательно нужно практиковать, причем чего угодно практиковать. Главное, что ни дня без практики. Уметь виртуозно направлять свою воду, силу своего желания, гнева, страха, куда угодно, без разницы куда потому что в ее сдерживание, вода она не сжимается, вода она разорвет изнутри, поэтому ей всегда надо давать выход. Если вы хотите практиковать магию воды и через нее возможно постигать магию хаоса, то научитесь работать, просто практиковать каждый божий день, вне зависимости ни от чего. Вот открыли книжку с ритуалами, да, форум Черная магия и И поехали. Все ритуалы подряд, все заклинания подряд, все э, э, рунические ставы подряд. Да, ни дня без практики, ни дня без практики. Вот это и будет развитие вашей воды. Удовлетворять даже свое самое любое желание, даже самое хилое желание, даже самое непроявленное желание, даже самое постыдное желание, даже самое скрытое и тайное желание. Удовлетворять.